Всем привет! С вами Дмитрий урсул И в сегодняшнем видео я хотел бы поэкспериментировать со звучанием э, гитары, используя встроенные в Logic плагины AMP Designer и Pedalboard. А, сейчас мы о них подробнее поговорим. А, что можно с ними сделать, посмотрим. А, у меня, в общем, здесь такой, такой небольшой фрагмент, а, ну, просто такой, можно сказать, джем. А, просто барабаны и записаны три партии гитары одна гитара играет басовую линию звучит это так далее идут аккорды и идет как бы основная партия как мелодия Но ну, она первые ноты пересекаются с басовой партией, а дальше уходит вверх. А, так вот, задача сделать м, из этих обычных звуков гитары. У меня здесь просто установлены усилители везде, а, ну, чтобы гитара звучала более-менее закончена потому что без усилителя гитара записанная в линии звучит мягко, скажем, не очень. А, Моя задача больше, в большей степени за счет э, педалборда плагина добиться какого-то интересного звучания. Я бы даже сказал менее э, похожего на гитару так таковую. То есть моя задача попробовать сделать что-то такое, ну скажем так, непонятное. То есть у меня нет задачи подчеркнуть гитарный звук, а именно сделать что-то необычное. Давайте попробуем, начнем с баса. Тут, естественно, нужно нам нужен какой-то э, октавер. И здесь такой есть, доктор октов. Моя задача сделать из этого звука максимально басовый Что мы теперь еще можем сделать? Я хочу к... подмешать немножко еще фленджера сюда. Посмотрим, что у нас здесь есть. Но немножко теряется басовость этого звука, поэтому мы сейчас попробуем сделать по-другому. Попробуем сделать э, сплиттер. Э -э и у нас здесь есть микшер. Э -э и соответственно, что мы сделаем? Э -э так, сплиттер у нас идет так. И соответственно, у меня здесь есть копия сигнала, э -э где у нас необработанный. И на канале А, на вот это нижнее у меня, скажем так, вариант с фленджером. То есть у нас как бы идет сплиттер, здесь идет сигнал без фленджера, здесь идет сигнал с фленджером. Здесь они суммируются и выходят уже в общем виде. И здесь можно поймать баланс, то есть такой как микс ручка микс, который здесь на самой педали фленджера нету. Так, ну с басом, я думаю, достаточно. Давайте попробуем что-то сделать интересное с аккордами. А так, я сейчас сразу попробую сделать а в стерео, потому что я хочу эти аккорды, чтобы были именно стереофонические. Uh -huh. Uh -huh. Несмотря на то, что сам у меня звук uh, сама гитара записана в моно, я сейчас буду здесь делать такой стерео эффект. Uh -huh. Что мне нужно? Все нужен тоже какой-то модулятор. Попробуем этот. Так, и а, добавим какой-нибудь сюда ревербератор. Спрингбокс, например. Таким образом у нас было э, такое звучание и стало такое. И за счет э, изменения настроек эквалайзера на усилителе можно сделать такой более педовый звук. Можно здесь, кстати, включить еще и тримол эффект. Так, и теперь давайте из нашего основного звука лидирующего сделаем вообще что-нибудь э, экстраординарное. Э, попробуем. Здесь тоже как-нибудь поизгаляться. Ха-ха. Так, и тоже добавлю сюда SpringBox, чтобы максимально размыть тоже этот звук. вот что у нас было без обработки и вот такой у нас получилось в результате наших экспериментов Ну, то есть, таким образом, можно вот просто используя какие-то нестандартные решения с применением эффектов, добиться вот таких интересных звуков. И, естественно, конечно, с этим перебарщивать а, никогда не стоит, но а, какой-нибудь один элемент в вашем миксе, например, или в вашей аранжировке, можно добавить такую интересную обработку непредсказуемую и его как-нибудь утопить и он будет такой как ну не визитной карточкой но таким неким элементом привлекающим внимание слушателя это всегда очень ценно и полезно если вы проанализируете там все современные продакшены так или иначе в каждом треке услышать какой-то интересный звук который будет цеплять внимание такой некий как тег такой то есть в любой ранжировке в любом жанре у некоторых даже именитых продюсеров и битмейкеров есть какие-то свои фишки они как так э, прячут скажем так в аранжировке то есть э, один битмейкер может делать э, музыку для нескольких артистов и у них у всех сразу какие-то элементы слышны что это делали делал один и тот же человек а, таким образом вот можно искать с, а, свои какие-то такие интересные звучания а, либо а, просто искать вдохновение да то есть я сейчас записал в принципе ну не такие скажем так ничем не выдающиеся партии гитар и из них получился такой ну более менее интересный трек с которым можно уже дальше что-то лепить может быть как-то продумывать какое-то развитие а, что-то делать то есть чисто за счет звучания при этом что я это использовал на гитаре естественно это не обязательно использовать только на гитаре эти все эффект это можно использовать и на голосе это можно использовать и на каких-то клавишных инструментах на синтезаторах то есть здесь очень много интересных эффектов и так как они сделаны именно в таком а, виде гитарных педалей у них и особенности и звучание особенности настройки которые а, ну скажем так недоступны в обычных каких-то плагинах привычных нам а, поэтому попробуйте поэкспериментировать это очень классная вещь ну а если вы хотите поподробнее разобраться собственно в этих плагинах pedalboard и AMD дизайнер. Uh, у меня на этот на эту тему записан отдельный видеокурс uh, для подписчиков пакета Максимум. Uh, он доступен. Посмотрите у себя в личном кабинете. Называется "Уникальный звук гитары в Logic Pro 10". И там я более подробно рассматриваю эти плагины. И uh, мы тоже также их uh, смотрим со всех, скажет так, сторон. Uh, пробуем разные усилители. Их здесь достаточно много. И также применяем все это на практике в различных условиях. Поэтому советую посмотреть этот курс, если вам интересно, если вы работаете с записью гитары, ну либо вот также хотите обрабатывать по необычному какие-то даже не гитарные партии, а какие-то сторонние вокалы, клавиши и так далее. Ну а в этом видео все. Всем успехов в творчестве. С вами был Дмитрий Урсул и увидимся с вами в следующих видеозаписях. Всем пока.